В досье программы «Взгляд» есть и пачка, вот такая вырезок из газет под общим названием «Парапсихология». И начинает ее, эту пачку, статья специального корреспондента, собственного корреспондента газеты «Известия» Николая Лисовенко «Вижу невидимое», в котором он рассказал о том, что... В Донецке живет женщина, которая после очень серьезной травмы, электрошока, полученной ей настройки, приобрела удивительные свойства. Она стала видеть черно-фиолетовые лучи восходящего солнца, провалы почвы под дорожным асфальтом. Человека насквозь, как рентген, но только цветной. И пытался разобраться в этом явлении. После этой публикации газета, «Советская индустрия», социалистическая, простите, э, газета «Социалистическая индустрия» опубликовала две других э, публикации. Название «Сенсация для простаков» и «Визит всевидящий». Ну, сами названия говорят сами за себя. Хотя я прочту буквально небольшую выдержку из одной из этих статей. Можно было бы проиронизировать над хитростями Воробьевой. Воробьева это женщина, которую рассказал специальный корреспондент известий. Но не кажется мне ее выдумки ни забавными, ни безвредными. Они могут дорого обойтись тем больным, кто верит в сказки о чудесном воскресенье Всевидящей, в ее возможности видеть невидимое. Как говорится, доверяй, но проверяй. Ну что ж, мы решили последовать совету корреспондента Дорофеева, и наш корреспондент Ирина Михайлова отправилась в Донецк. Я забыла крупозное воспаление легких в правой сторонке. И, видимо, деточка курила, что на бронхах очень много вязкого отделяемого, которое вы не... Фёдоровна, это можно было бы не говорить, наверное, да. Что можно не да. говорить? Да. Теперь были приняты гормональные препараты. Я вижу немножечко коронаппу. Иногда бывает преднизолон, прогестерон. Старайся, теперь застойное явление в кишечнике, немножко вытяжка сигмовидной кишки, но ничего страшного здесь нет. Ничего Дар был копчиковой кости. Копчик немножечко утолщен. Так, лицом полиси. Я все не буду говорить некоторые вещи. Кислотность ниже нормы. Сильно-сильно? Нет, ниже нормы и небольшой застой желчи, поэтому часто будет поташнивание, создается такое неприятное как бы спучивание и воспаление. А где застой? Застой желчи в желчном пузыре, поэтому часто поташнивание uh -huh. и горечь в рту и воспаляется аппендикс, даже в настоящий момент он уже детка у тебя хронического и характера. Ударит, ударит. Да, ну нет. Я эти вещи просто говорю, что на правой ноге у тебя шрам в коленном суставе. Вот при всех можешь показать то, что... Давайте проверим. Здесь ну, шрам, а шрам. шрам. Если, шрам, да? Да, если верят нету, то есть шрам. Точно. Есть шрам глубокий. Низкое давление, поэтому постоянно ноги будут холодные. И правая ну, да, сторона 60, гайморовой пазухи. пазухи немножечко воспалена. Поэтому так. здесь, как аллергического характера, часто даже Спухает немножечко область фронтального парустая вот да, в этом да. участке. Uh -huh. Это два зуба показывают маленькие дырочки. Uh -huh. Ну да, Юль, это. Юль, это же слишком. А что это? Вы это видите все, да? Ну, Конечно. Как вы, ты, это точно, зубы да болят. Да. Ну то, что я вижу, ну, я же вам объясняю. Я не, все не могу объяснить, какие вижу. Вы же не трогали Но. вот здесь как-то? Мне не обязательно трогать. Это то, что я вижу. Да. А да как вы ощущаете это? Человек. Вы видите это, вот это Я вижу. Я вижу, но они доказывают, что я воспринимаю. Ну как вы, все ну, люди. Как мою руку сейчас? Ну, конечно. Прям на, вот видели, как на... видите, да, видели да. скажем. Как картину. И... Вот именно как картину. Был удар по голове, Ира. Я вижу глобной части. Там было как сотрясение мозга. Было а в каком году? году можете сказать? Нет, не могу сказать. Было, каком. Было. Федоров, ну а вот, вот вы знаете какие-то медицинские термины? Это термины, вы... ну, я очень часто и с врачами общалась, литературу читала, вообще познавала человека, его рассматривала просто на расстоянии, для того, чтобы понять, я должна знать физиологию, анатомия, чтобы полностью отличить там, где патология и где нормальный здоровый орган. Вот эти 30 тысяч писем, вы готовы этим людям всем помочь? Всем бы готова помочь, если было у меня здоровье именно то, что знаю, какое у меня здоровье, кажется, вот последняя эта зима, последняя это весна, ну, ну вот, вот такое, но я настолько люблю жизнь, настолько, я выкарабкаюсь, 10 лет я как бы вырываю жизнь из, потому что то, что я испытываю, у меня ведь никакие не ни таблетки, никакие медпрепараты, ничем я не могу обезболить, об этом знают наши врачи. Ну, я вообще, я не знаю. Мне кажется, я такой жизнелюбный. Я, я просто послушаю сразу. Ну, отправить. вот... Э...